саммозвать и новое видео и да, да как вы поняли это ч... э, слаймы опять э, я забыла уже и да я знаю что уже я третий раз пытаюсь снимать Ранчер. и все никак не могу продолжить ни один из к сожалению игр у меня сохраненных ни одной не могу установить эм, да не была, кстати, сохраненная игра, но из-за того, что перестанавливала Windows э это переустановленные, это установленная загруженная игра, соответственно, кердык. Потому что, как бы я не пыталась найти толу перестановки Windows, я не смогла найти все э -э громко не найти, найти, где хранятся карты, типа сохраненные игры, точнее. Да и, в принципе, смысл, потому что тот слайм ранчер начинался очень давно. И блин, меня это тут бесит. Короче, ладно, давайте не загрузить игру, а новая игра. И, к сожалению, вот, вот это вот я не буду ставить как не старайтесь но я это не э не по как бы вы не хотели бы почему мне как, а как бы вы не хотели но вот, к сожалению это я не поставлю интересно почему не так работает Uh, ладно. Ну, короче, начинается, получается, очередной... Uh, сезон. Слаймов. Uh, сезон, uh, да. <свеческая> Очередная попытка снимать... Слайм uh, Ранчер. И на этот раз я не буду снимать свэпка, скорее всего. Все-таки уже надоело. А, да, да, да, да, мы это все знаем. Если они, я, не... я не читаю, я просто пытаюсь дождаться, пока это все скинется. Так, обучение мы вообще-то тоже знаем, а, и мне кажется, что-то изменилось. Вот а, в. А. А, а, мне что-то показалось, что. Знаем, <ррабатываться> <рабатываться> знаем, знаем. Мне показалось то, что. Кнопки что... <рабатываться> поменялись в управлении. Но нет, к сожалению. К сожалению, может быть, и к часть у нас осталось то же самое. Послаймы, да, это мы все знаем. Старая система, старое обучение. Да! Ну да! Что за чушь я сейчас снесла? Uh, ты идешь туда? Мы все это уже, в принципе, знаем с вами. Я думаю, и думаю, в принципе, что в пол... uh, многие из вас знают. И хоть я и пыталась uh, снимать когда-то слайм ранчера два раза, ага. Uh -huh. Знаем. Все мы знаем. <с establish noise> ну, мне <гатив> давно, конечно, но все же попросили э, снять э, слайм когда я спрашивала, что снять мне, типа. Ну, возвращайтесь обратно. И потому мы будем проходить, тем более, когда я относительно недавно, до перестановки Windows опять же, играла, типа много чего нашла в мире хотя да. до сих пор не а за это освоил да знаю, да реально, кстати, появилась эта фигня, хотя я скачивала слайм ранчер, кстати, очень давно а просто все, никак... ну, после перестановки опять же, но не могла его а... спустить, что-то не было вообще, то есть я ни разу не запускала как видели Всё, отстаньте, это моё Так, <смех> <смех> я очень сильно не хотела, чтобы вот сейчас становились ларги, и в особенности вот в этой локации. Поэтому вот этого мы забираем вот туда, вот выкидываем этих. Цепет мы все-таки забираем, так как а, цыплят не Цепленок. Нет, цвепленка мне показалось, что вот свод есть. Почему-то мне сейчас болят зубы, ну да ладно, а, давайте почитаем. Типа, ну мы не будем это читать, конечно же, потому что нам это не надо. Цеплянок подбирать. Не надо, потому что смысла в этом нет. ровно никакого. А, ну, все же я вот так вот сделаю. А, и сделаю не здесь, а вот как обычно, собственно. Так делают почти все слаймеры в э, а, Что здесь делают с участкой Типа, да. Все, это можно им скормить. Я не, не жду этого. Ешь, гадюка. Ура! Ты идешь сюда. Да, я мала тех ларга не выкидывать, но ладно. Забьем, короче. Забьем, забьем, забьем. И что нам надо? Вообще бы, нам надо. Делать закон, ладно. Нафига нам закон. Так. Я не вижу ларга. Я, есть не понимаю, что курица тут не бродит. Ну все же. Так, а мне нужно что-то не Да, не хотела не желать. Парочку я им кину и. Ой, как же удобно бежать. Я не помню, что бежать можно было. Возможно, была все-таки такая функция, но.. Я такая тупая человек, что я не знаю. Живи! Так, короче, ладно. Я могу, собственно, всю морковку скормить. Нежно растет. А, мы пойдем собирать плорты. Да, кстати, я вот хотела здесь собрать побофрукты. Плорты-плорты-плорты Так, мне нужны только ваши плорты Я слышал, я такую соблю Uh, Где-то кто-то сожрал. И уже мы, соответственно, собрали. Тут дофига. Ахрена тут делать вот этот вот этот. молодой человек. Так, э, я знаю, что я молчу, что мне надо больше командировать, это хоть типа, под это. Нет! Я, конечно понимаю, что мне нужны плорты, но все же. Нахрена вы съели фрукт. Квадрат на клубнику вот так вот, называет, называется, да? Ладно, пойдем по продаем плорты. А, эти я уже не могу собрать. А, мне же энергия кончается. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. По-моему, купить все-таки э -э, большие стены или потолок. Но я, конечно, так делать не буду. <с disappointments> да, потому что я очень отличный человек. Так, окей, okay, этот съел. Главное за Ларго следить. Сколько стоят вообще стены? А лучше вот это вот. Ну, короче, стены, ладно. 350. А... Звездная почта. Мне плевать, честно, на это тайной стиле. Да, короче, покупать надо. Дополнительно. Это меня тут очень бесит. Конечно же, утро начинается с продажи плорта, Пл... плортов, Значит, у меня есть морковка, вообще прекрасно, кстати, как обычно, я дальше, чем вот то вот э -э место, я забыла, короче, дальше э -э бомбежек этих, я никогда не проходила, то есть, это мой предел всегда был, И один съел порт. То есть, чем больше сейчас будет Ларга, тем... Сейчас будет больше клапан, потому что Ларга прыгает на дружке. Там, да, вот это вот все фигня. Выпрыгивает, а они курицы еще едят. Я, кстати, могу морковку же отдать. Типа, нафига на мне. Морковку ее всегда буду поэтому можем свободно им отдать. Так деньги, деньги, эти уже выросли курицы. Окей. Пойдем собирать тогда плорты. Uh, плорты. Мне сейчас даже плевать на эту вот... Морковку забирать. Плевать на сплят, потому что мне реально нужны только сейчас плорты. Uh, чтобы хоть как-то быстро развить uh, ферму, быстрее развить. М -м -м, это, видимо, я когда выкинула. Ай, мог бы не драться. С вами мне не нужен, мне нужны только плорты Тихо Не драться мне на вас плевать Честное слово Просто по боку а -а -а -а. Так, вот еще у нас еда, надо заходить Я, кстати, не знала, что мы на с едой Я постоянно без еды приходила Я знаю, может, карта Ага, у нас сейчас не уберется. Так, мне нужны плорты кошачьи, меуровые, да, там. Название. Запип пип сейчас было? ну окей, типа. Мне по боку как-то. Собираем пугуфрукты, чтобы их накормить. Да, я знаю, что мы сонки собираем. Если они сонцаем, могут пожирать. Да, но я хочу побыстрее. Кошары, но Ага, уже так. Ну вот, я хотела собрать, а мне взяли и забрали маклорда Я не знаю, смысла вам есть. Я хочу найти золотого слайма. Очень хочу. Потому что раньше, если я не знала, как он работает, типа, как получить да, там плор, кроме одного, который он автоматически дает, то сейчас я как бы знаю. Окей, здесь, кажется, сорсёдка дерева. А, нам нужно накормить этого. Бест. Да, из Ларга неудобно, что а, они прицепляются и, и не всегда сразу можно собрать плорта Но, что поделать, Ларга есть Ларга и ты не заберешь мой плорт мигафок, Друзья, мировые, почему мировых больше нет? А, тут... Прикольно, тут отдельно оказывается этим. Ладно. Больше плода этих не будет. Ладно, тогда мы пойдем. Ух ты ж. Еще ваша. А, DLC. Чтобы с Окей. Ну, я же говорю, DLC. А, это скалистые. Меняются. Нифига они сильно жесткие меняют. Сильно жестко меняют. Так, уйдите. Отстаньте от меня. Даже очень жестко меняют. по-моему. Так, дайте мне вот этих вот покормить. Так, Дайте мне скорее стекло. Может, плевать. Честно. Да. Все по за порт. Ура! Дайте мне плорт. Короче, ладно, тут <свист> делать больше нечего, потому что уж слишком тут жестко. А, так, тем более надо к своим возвращаться уже. А, Ларго. Так, тут у меня уже почти все кошаты. <Зиваем> да нет и нафиг. У нас морковка есть там, так что хорошо. Да, там там там там там там да, там да, да, так, окей. Okay. Но я могу... Нет, я не могу и то, и то, и другое. И... Вот, это сборник нет, нужно вот этот. Вот. К сожалению, остальное я пока не могу купить, но мне хотелось бы этот. Вот. Если кормить, она я сама могу, только то сборник мне нужен. Хотя, кормилку тоже не помешал бы, но мне пока этого хватит. А, так, цена вообще снизилась на, на уровень. Ну ладно, пофигу. Я сейчас пофигу пощипим. По крайней мере, просто не портится в кормушках. как, в принципе, лежа лежа не могут портиться. По-моему, это по то были попытки снять. Да? Было Так, а дай порты. в принципе, отгибать. А -а -а. Да, ну, я думаю, у вас, короче, достаточно в любом случае. Ну, все выживать не хотите а, и молодцы собственно так а мне надо сюда а, звездная почта честно меня уже оплеивать. спать до утра играть на ранчо. день третий так все еще совсем -чуть, чуть, чуть и уже ну, сейчас, по идее должны будем накопить на э, сбор лортов. так пойдем э, продадим все это все снизилось в общем А, могла поставить, кстати, один кошачий Неуровый. Так, а, мне нужно платы сборные купить все. Так, все порт есть. Uh, Все с портами настроили. Зиплято раз здесь не должно выводиться? Чуть можно купить. А, размножаться, окей. Uh, так, пойдем опять собираем порты. Нифига-то появилось, конечно. Давайте ждем. А -а -а. Кто съел, кто поел... Ч-то ты два уже съел, как бы. Ну ч так? Давайте, давайте, давайте, давайте, жрите, жрите, жрите. Мне нужны ваши плорты. Не вы сами. А плорты ваши. Четыре. Можно пособирать, и погафорить Тоже, правда, поели Порядком Так э -э Ага, все, плорты розовые нельзя уже больше Поки скорохода. Так еще можно пособирать. Да ладно, тоже все. А, нет, просто не поведала. Все ровно хватило должен сорваться как бы ничего так а я нашла тут скины блестящие излишне раньше чтобы склозиться сильнее тоже как бы должен бесеть типа ничего так что ты должен уже как бы лопнуть типа ну к Хотя он реально должен. Нифига себе блестящий. Блестящий так блестящий, это да. Это да. Красивый. Если... А... Вот эти вот... Зребости меня напрягают, то вот это вот нормально. Ну, вообще-то это уже будет перебор. Все, он так там трещется. А, и тут созрели как раз. мне сейчас слово плевать стоять есть кубничка все вообще на Мироу мне сейчас тоже плевать как бы Скалистыми не плевать а вот мирову плевать так мирову можно выкинуть Так. А кстати, что с холистой есть? Кубничка. Так, добегаем, добегаем, добегаем до дома. И у меня кончилась энергия, чтобы бежать. же жить не хотите да а прям реально автоматически окей сейчас пивать платную деревья скользить платку пничка там там там там Мы послаем скалистые овощи Мы прямо сейчас можем выпустить его И пожирать А после того как он даст порт И засосать его и вот это вот Так, вся еда и отдана стар <решил> я ж, типа, так могу сделать <смех> <смех> <смех> и продать продав все мы можем Хватает прям чуть-чуть. теперь типа реально прям капельку. М -м -м Можно сделать, конечно, участок земли, пока... Типа, пока мне найти плевать немножко. все клубничка будет расти. короче меня я просажу чтобы ты получила что тебе почитается плорты и кубнички С количества слайма плорты я возможно достану да кубничка у меня растет что он там мне кстати дает я не видела ну да ладно что мне уже плевать Четыре порта, да, надо. Окей, значит, найдем четыре. У нас голодный, да? Тогда стоять, иди сюда. Стой. Вот и съезд Маме. Так а, Плорта дай Нужно пока другие плорты Получать -по Тихо, стоять а, Нужно еще один Да блин Стоять Все Все-все-все-все-все. Бежим обратно. Потому что мы можем бежать обратно. Только... Да, надо остановить энергию. Чтобы бежать обратно. Остановимся быстрее. Окей, 4 скорыстых плорт у нас есть не она мне даст погофрукты, э, но, в общем, мне это не очень интересно, типа, разве что это интересно, денежки, так вообще реле ничего не интересно, Мы смысле... а, съел этот. Лорты продают мировые. Все. Книжка у меня завтра должна вырасти, да? По-моему, они порядки собираются. Мне главное, чтобы получить с них выгоду. Ну, как выгода, они что-то дешевые, через черт. Все, продаем до сих порты и спать идем. Наверное, сейчас. А, собственно, я ничего не могу дать. Если... Что это было сейчас? Ну да, мне можно только спать идти. Мне пришло письмо, которое мне вообще совершенно интересно. Мне просто, в принципе, не интересно это письмо. А... Я же сказала, крупничку тоже так, пока фрукты просто всю морковку подаю им. Собирается. Я вот Так, и да, денежки нам дали. И еще собираем вот отсюда. Да. Хотела, блин, забрать. А, цена не изменилась, цена не изменилась, но мировы упала так а... мировы, конечно, плохо, что упала, но все же отчаяться не стоит. А, пойдем вот эту для этих купим. А, синяя травка. Витаминизатор, витаминизатор, я хочу либо шарманку, давайте кормушку автоматику, потому что, честно, меня уже задолбало, Дайте. просто так. В общем, морковь у меня просто не подзыва, если не У меня все это моментально. А, ага, с той стороны. Тут очень много лезает. Интересно, почему друг один. Ясно. Ясно, понятно все сами. А мне казалось, что сюда два надо, можно на фрукта. Очень странно. Не знаю, зачем мы активируюсь но у меня смысла нету. Так, что у нас тут... А, узнать, ясно. За что? А, телепорт. Ого. Так, э, ладно, вы, там вам будет дается еда. Добавьте новок, но все еще... собираем плорты пособираем плорты и будем заканчивать да и так да, кстати на этот раз я все-таки не кинул сам раньше все-таки мне сама игра нравится и... Еще какой теперь это Дополнение с... со стилями, которые вообще-то, кстати, качать надо, а у меня надо <гас> Нет. Нет, я выкинула слайма. Вот черт. Сто. А. Тут свекла есть. Опа. Так, ручница закрыта. Нифига себе, что я Как туда, кстати, собраться? Ясно. Сердце свекла, да. То есть, забраться сюда вот только вот, там можно? а выбраться тут на идее вообще, да? Потому что тут, по-моему, нельзя, да? Подожди нельзя он только там ладно будем знать если что что там сердце свекла -свёк... есть Я же не до конца все порты собрала обратно, который хотела потратить на золотого слайма. Короче, я типа узнала, что слайма надо кидаться с вещами, чтобы что курс как раз-таки из его лорда. Отсюда. Так, все. А, место для плортов у меня кончилось. А, человек. Ты не поел один. Так, окей. Uh, okay. Ой, не то. Золотой порт я в любом случае не сейчас не продам. Mm. Слаймы. все нибудь мало, например, сомнений. золотых плортов есть, им здесь часть золотого слайма. Да. А... Тут вот что как раз а... даже просто никакому это не скормить. Хотя, кстати, я видела, что скармливали. Удаляется, окей, я чуть не вижу. Так ладно. Могли кстати, подождать. Окей, уже не подождем. В любом случае не подождем. Uh, так И все, давай все продаем И заканчиваем uh, В общем, если вы хотите продолжение Слайм Ранчера uh, Особенно если он вам понравился Логично Uh, то обязательно ставьте лайки и пишите комментар uh, комментарии, чтобы, uh, во-первых, отзывы с uh, видео, в типа, и т.д. Ну, а с вами была я, Зоика Найс, и всем...